Какие основные ошибки при оформлении социальных сетей допускают специалисты помогающих профессий? Сегодняшнее видео будет с демонстрацией двух социальных сетей. Я приведу примеры ошибок, в том числе на своих аккаунтах. Готовы увидеть ошибки от продюсера и их не повторять? Тогда вперед! Я включаю демонстрацию экрана и сначала... Расскажу о том, что же такого важного должно быть на ваших страничках, чтобы однозначно привлечь внимание ваших потенциальных клиентов и оставить этих клиентов в пространстве ваших социальных сетей. Итак, уважаемые коллеги, сейчас непосредственно я демонстрирую свою страничку во ВКонтакте, также посмотрим потом страничку в Инстаграме, заодно найдете топ Топ нескольких ошибок, которые совершают даже продюсеры и маркетологи. Итак, первое, на что обращает внимание наш потенциальный клиент, это, конечно же, ваша фотография. Поэтому я всегда рекомендую, чтобы фотография была обязательно с открытой какой-то позой, да, желательно, что если вы женщина, чтобы было видно ваше положение выше груди, то есть грудная чакра, горловая чакра, соответственно, это позиция открытого человека, вот непосредственно я выбирала эту фотографию, чтобы была открытая ладонь, это не рука просящего, да, это рука дающего, пожалуйста, берите пользуйтесь и так далее лицо открытое глаза видны улыбка если вы постоянно носите очки Соответственно, постарайтесь сделать так, чтобы сквозь очки даже было видно ваши глаза. Очень я не рекомендую вам делать фотографии в солнечных очках или брать из селфи какие-то фотографии. Обязательно обратите внимание, чтобы цвет и вообще наличие вашего фона тоже не отвлекало непосредственно от вашей персоны. Любые мелкие элементы на заднем фоне они будут подсознательно утягивать фокус внимания, с вашего лица и, соответственно, с, с, ваши, с вашей фигуры. Поэтому по поводу фотографии она должна обязательно отражать уровень вашей экспертности, желательно соблюдать тот дресс-код, который который ну, может каким-то образом охарактеризовать вас в той или иной тематике. Следующее, на что обращает клиент наш потенциальный, это статус. Статус во ВКонтакте находится у нас в таком закрепленном двухстрочном сообщении, кто вы какую ценность несете этому миру или этим клиентам. Непосредственно сегодня мое позиционирование, мой статус такой, что я обучаю выгодно путешествовать с семьей, по всему миру и организую, организую трансформационные путешествия для коучей и психологов. При этом я продолжаю являться маркетологом и методистом, методистом курсов. Подобное, подобное описание, если мы сейчас смотрим инстаграм, можно вшить в... Шапки вашего профиля, в шапке вашего аккаунта. Здесь тоже есть ограничения по количеству знаков, поэтому обращайте внимание, какую суть вы хотите донести, какую ценность и какую пользу вы несете своим потенциальным клиентам. Следующее, на что обращает внимание наш клиент, это презентационный пост если это во вконтакте то вы наверняка знаете что единственный пост который можно закрепить во вконтакте обычно делают, обычно делают визитной карточкой непосредственно в этом случае я усилила свой презентационный пост дополнительно еще баннером то есть в баннере отражена моя экспертность а вот уже сам пост он расшифровывает вашу экспертность с точки зрения того, какую ценность вы несете миру. Очень рекомендую под презентационный пост собирать ваши отзывы, то есть отзывы на вашу работу, и чем эти отзывы больше, разнообразнее, они могут быть не обязательно в таком в текстовом формате. Вы можете видеть, да, что иногда здесь пишут именно люди, которым я даю непосредственно ссылку на свой презентационный пост, и они просто впечатывают этот отзыв. Есть отзывы, которые я самостоятельно скриню из других сервисов. Ну вот, Например, провожу встречу в скайпе, и мне могли в скайпе написать такой отзыв. Ой, что-то так много отзывов, сейчас секундочку показать, да, что есть и принскрины, и, соответственно, есть видеоотзывы. Пожалуйста, это ваша копилка отзывов. Если у вас не личная страничка, ну вот, например, да блин скрины отзывов из других каких-то социальных сетей это могли быть и в мессенджерах в каких-то оставленные поэтому <coughs> обязательно их размещайте а, там где у вас нет возможности в какие-то отдельные вкладки разместить, например, как в группе, в личном именно на личной страничке, лучше просто их собирать под закрепленный пост. Если это Инстаграм, да, многие спрашивают. В Инстаграм тоже можно подбирать отзывы, их можно закрепить в актуальном или вечный сторис, точно так же они будут здесь у вас подборочкой работать. Поэтому. Обращайте внимание, что вот они, пожалуйста, ваши отзывы, точно также имеют очень важное значение. Следующее, на что мы обращаем внимание, коллеги, когда вы ведете свой собственный Инстаграм или во ВКонтакте, огромная просьба, если вы делаете щиты, перепосты и считаете, что эта информация будет ценной и полезной для ваших клиентов, в этом случае... <coughs> в этом случае обязательно пишите какое-то свое собственное отношение к, этому, к этой информации. Я вообще не сторонник делать перепосты. Единственное, какие перепосты я делаю, это со своих групп. И то это достаточно редко. Поэтому одной из ошибок является, когда вы... Просто берете с чужих страничек, размещаете в своей ленте и, соответственно, никакое свое отношение к этой информации не высказываете. Ну, фактически вы используете свою ленту для того, чтобы рассказывать о других экспертах там или о других сервисах. Ну, зачем вам это нужно, зачем вы тратите на это время? Другой разговор, если вы это время не знаете, чем занять, потому что не знаете, о чем собственном написать в социальных сетях, потому что основная сложность, почему мы делаем перепосты, это мы сами не знаем, о чем сгенерить авторский контент, поэтому… Если уже знаем, о чем генерить, да, следующая ошибка является однообразный контент. Например, выпишите только посты. Вот сейчас большое количество есть курсов, которые обучают сторителлингу. Но я понимаю, что можно научиться хорошо писать Посты – это не означает, что ваша лента должна быть только из текстов. Клиенты наши хотят нас видеть, слышать, чувствовать да, нашу энергетику, наши вибрации. И вот, например, для ВКонтакте, для такой социальной сети, как ВКонтакте, есть несколько вариантов, где вы можете себя самою показать человеку. Первое – это непосредственно… Записанные где-то ранее ролики. То есть вы пока стесняетесь выходить в эфиры, или не можете записать спонтанно качественное видео. Ничего страшного, запишите его отдельно и потом подгрузите именно как готовый видеоролик, уже там э, причесанный этот ролик с вырезанными там какими-то ляпами, или наоборот, записанный на 25 раз. Но тот ролик, который вас устраивает. И вы его можете подкрепить в любую социальную сеть, в принципе, да. Если это во ВКонтакте, то ваши видеозаписи будут храниться в отдельной вкладке, то есть после того, как они обнаружили, после того, как они побыли в ленте, они в любом случае уйдут у вас вот в такую вашу подборочку. Вот я сейчас демонстрирую, то есть здесь есть видео, которые были с эфиров, а есть были видео, которые просто подгружены отдельно. В, ну, в эту социальную сеть, они все, видеоподборка хранится отдельно. Соответственно, где еще мы можем проявлять свой видеоконтент? В, в ВКонтакте с недавних пор появились клипы, это коротенькие зарисовки, и когда вы выбираете на своем мобильном телефоне провести эфир, там, например, или записать stories то появилась еще дополнительная кнопка клипы. Вот клипы это коротенькие там зарисовки, коротенькие видео сторисы, но они сразу же у вас тоже в отдельную подборочку уходят, поэтому обращайте на это внимание. И вы даже можете подгрузить в раздел клипов какой-то короткий сюжет. Вот у меня, например, здесь есть несколько клипов, которые я снимала просто отдельно, а есть клипы, которые подгружала есть клипы которые подгружала следующая возможность где мы можем видеоконтент это видеосторисы сторисы есть хоть в инстаграм хоть во вконтакте хоть в Одноклассниках, уже везде они есть эти сторисы да поэтому пользуйтесь видео видеосторисами ну и четвертый вариант это проведение непосредственно эфиров в той социальной сети, ну, на которую вы этот эфир настраиваете. Можно делать через разные сервисы, сразу в несколько вариантов. Почему для специалистов, помогающих профессии, важно проводить эфиры, Люди, ну потому что они, клиент хочет вас чувствовать, он не хочет прийти к человеку, который прикрывается текстами, он хочет видеть ваши глаза, ваши эмоции, вашу энергетику. Поэтому еще раз всегда говорю, не прячьтесь за текстами, выходите больше к клиентам, общайтесь с ними больше. Какие еще бывают ошибки введения социальных сетей? Ну, вот, как это ни странно, одной из ошибок является отсутствие целевых приглашений на ваши консультации, не стесняйтесь приглашать клиентов к себе на встречи, не стесняйтесь прямо это вот эта излишняя скромность, она действительно губительна для многих психологов. А записали какой-то эфир, в конце эфира пригласили, написали какой-то пост по существу, пригласили, сделали описание кейса там или какого-то отзыва, пригласили. Не говорю, что это нужно делать каждый пост или каждую активность, но обязательно пролистайте свою ленту, если вы в течение а, трех 4 а, прокруток не видите вообще ни одного приглашения, но стоит задуматься: да, а вам, к вам кто-то вообще придет или нет? А вам а, а вообще кто-то нужен или нет? Поэтому обратите, пожалуйста, на это внимание. А, что еще важно? Сейчас огромное количество сервисов, которые помогают накрутить подписчиков, накрутить лайки, масс-локинг, масс-воловинг и во ВКонтакте, и в Инстаграме эта тема есть, но люди грамотные, которые более-менее уже вот, ну, адаптировались в социальных сетях, они прекрасно видят, заходя на вашу страничку, насколько эта страничка действительно посещаемая, потому что в среднем при органическом трафике, вот при том живом трафике, который привлекает ваши странички, в среднем просматриваемость ваших постов без каких-то искусственных накруток и лайков составляет 10-15, ну максимум 20%. Поэтому, вот если это раньше было модно, чтобы там клиент заглянул к вам на страничку, если там больше тысячи человек, а, ну тогда я останусь, друзья мои, ну, сейчас грамотный человек, он, во-первых, посмотрит на самом деле, какая активность. Вот, если у меня на сегодняшний день, да, это абсолютно органический трафик, здесь нет никаких накруток, да, а здесь нет чатботов, там или каких-то кошечек, собачек, которые бы при, то есть это люди, которые вот они естественным путем ко мне добавлялись в течение там трех с половиной лет. Соответственно, средняя просматриваемость, вот она и есть в пределах 10-15-20% в зависимости от типа поста. Поэтому ну, не играйте вы с клиентами, вот эти вот кошки-мышки абсолютно не нужны. Я сейчас уже встречаюсь с большим количеством экспертов, СММщиков, которые говорят, слушай, я в свое время участвовал в разных гивах, взаимолайках и прочее, прочее и сейчас надо садиться и просто вычищать свою базу подписчиков, потому что это мертвые души, они однозначно портят мне статистику, и умные ленты в том числе определяют вот тот самый индекс процентного соотношения, сколько клиентов действительно у вас смотрят, а сколько не смотрят, и это тоже вам в минус. Поэтому не стесняйтесь того, что у вас может быть не так много сейчас друзей там или подписчиков, Следите за тем, чтобы ваш контент был интересным, чтобы ваши ленты были интересны, чтобы они были разнообразны, были разнообразны. где-то пост полезный, где-то развлекательный, где-то эфир, где-то сторисы, видеоклипы, какое-то совместное интервью с кем-либо да, по существу, информация об отзывах там, или кейсах клиентов и так далее, и так далее. Поэтому считаю тоже вот ошибкой, когда вы действительно накручиваете вот эта бездумная накрутка она ни к чему хорошему не приводит ну еще знаете вот по поводу ошибок я конечно прекрасно понимаю что вот особенно инстаграм <coughs> это такая сеть которая вот ну я ее называю инстаграм сеть для эстетов instagram там такая сеть которую действительно люди любят чтобы лента была красивая чтобы она была такая структурированная, однородная, вот, чтобы она была такая в порядке, причесана. Друзья мои, вот мой инстаграм, вот, на всяком случае на данный момент, он абсолютно разношерстный. Я когда каждый день захожу в свой инстаграм, хотя не очень этого люблю делать, я всегда вспоминаю Игоря Манна, который говорил, ну, вернее не говорил, а его инстаграм долгое время назывался некрасивый, но полезный инстаграм. Вот у меня сейчас такой же период, причем нанимала тоже девочку, которая бы причесывала, самой абсолютно некогда это делать, но что я хочу сказать, если у вас сейчас как бы нет там в наличии человека, который бы вам его реально причесывал там, да, я могу сказать по себе, ничего страшного в этом нет. Да, это не очень эстетично может быть там со стороны, да, это может быть действительно там как-то выбивается из общего шаблона, и вот из всех тех, кто говорит, что у вас обязательно должен быть сайт, у вас обязательно должна быть красивая вечная лента, ваши сторисы там постоянно должны быть меняться, и там должно быть не менее 50, друзья мои. Если ваш контент интересный, если ваш контент нужный людям, поверьте, определенный процент активности, вот такой необходимый на тестирование гипотезы, он все равно даст. Это лучше начинать просто генерить свой контент, проверяя новую концепцию, новое позиционирование, свои какие-то проекты начинать реализовывать вручную. Вот непосредственно сейчас я это делаю, и я вижу очень хороший отклик. И это лучшая стратегия, чем, например, сесть и начинать сначала причесывать, вылизывать, думать о каждом посте, думать о каждом своем эфире, его там, я не знаю, украшательством заниматься и так далее. Время так быстро меняется, тенденции меняются, поэтому я могу сказать, что лучшая, лучшая стратегия – это начинать наполнять именно полезным контентом и следить за реакцией клиентов. И если эта реакция положительная, двигайтесь в этом ключе успеете причесать, успеете украшательством, успеете там каждый месяц делать свои эти новые фотосессии, все это успеется, это понятно, что нужно делать параллельно, но если сейчас вы находитесь на этапе захода с новым каким-то своим проектом, просто берите и делайте, не страдайте вот этой прокрастинации, и не думайте, что если у вас еще не готов сайт, если вы еще там что-то не умеете делать в Инстаграм или во Вконтакте, или там снимать эфиры, то обязательно сначала сходить на курсы, обучиться, а то вдруг кто-нибудь скажет, что там у меня что-то некрасиво, некрасиво, но зато полезно. И если вы попадаете в сердца своих клиентов, это лучшая стратегия, которая может быть. Вот такая сегодня у меня к вам будет прямо... Такой спич, такой посыл, можете брать в работу, можете не брать в работу, в любом случае проверяйте всегда свои концепции, и если идет реальный отклик от реальных людей, это лучший для вас показатель того, что вы все делаете правильно. А с вами была Ольга Ашпина, записывайтесь ко мне на консультацию для того, чтобы мы разработали вашу стратегию продвижения в социальных сетях, и действительно позволили вам кинеритировать. Тот контент, от которого у вас самих, во-первых, прет и колбасит от радости, а второй момент, который позволит вашим клиентам постоянно за вами следить. Не важно, есть у вас какой-то важный элемент в социальных сетях или его нет. Обнимаю вас. До встречи, Ольга Ашпина.